Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего сегодняшнего вебинара. Собственно, предлагаю начать с организационных моментов. Пожалуйста, подскажите, есть ли звук, есть ли изображение, как транслируется изображение, с помехами, не с помехами, все ли хорошо, видно и слышно. Замечательно, замечательно. Большое спасибо, коллеги. Что ж, второй организационный момент, который в обязательном порядке стоит осветить. Собственно, наш сегодняшний вебинар у нас посвящен нормативным аспектам проведения закупок малого объема и практике работы в электронном магазине OTC Market. Разумеется, запись нашего сегодняшнего вебинара будет направлена всем пользователям и всем нашим слушателям по адресу той электронной почты, которую вы указали при регистрации, коллеги. Второй момент. Очень приветствуется задавание вопросов в рамках, сегодня, в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Поэтому, когда если у вас такие вопросы возникнут, вы можете написать вопрос в соответствующий чат, который называется «Вопросы и ответы». Это снизу у нас, где всплывающее меню работы в Zoom. Обратите, пожалуйста, внимание. Либо можете писать вопросы в чат непосредственно, мы на все вопросы в обязательном порядке ответим. Отвечать на вопросы мы будем в конце каждого нашего блока вебинаров. Сегодня у нас два блока вебинара. Первый посвящен теории, это, опять-таки, нормативные аспекты регулирования закупок малого объема. Второй посвящен практике работы в электронном магазине OTC Market. Меня зовут Сергей Сердюков, я руководитель проекта электронного магазина OTC Market, акционерного общества «Акционерное ОТС. Со мной здесь мои коллеги, это руководитель отдела по сопровождению а, сервиса электронного магазина Виктор Несякин. Это тот человек, который да, всегда будет на связи, всегда будет помогать, уважаемые коллеги, отвечать на ваши вопросы в том числе. Также а, со мной а, и с Виктором здесь еще наши коллеги, это Ольга Макрикова. А, и, м -м, насколько я знаю, Алена Гореева у нас должна была подключиться. И Анна Сафонова, да, это тоже специалисты, которые непосредственно у нас осуществляют сопровождение заказчиков и поставщиков, в том числе, в частности, по Саратовской области и по городу Саратову. То есть все наши коллеги всегда на связи, они всегда готовы подсказать, помочь, ответить на все вопросы. В этой связи, собственно, консалтинг и эффективное сопровождение сервиса электронного магазина мы готовы вам гарантировать, уважаемые коллеги. Ну что ж, я вижу, динамика подключения у нас, опять-таки, сохраняется, еще у нас добавляются пользователи. Предлагаю еще буквально одну минуту подождать коллеги, и мы перейдем к первому блоку нашего вебинара. Он у нас будет касаться теоретических вопросов, связанных с нормативным регулированием закупок малого объема. Буквально минута, и мы начинаем. Спасибо. Ну что ж, уважаемые коллеги, перейдем к первому блоку нашего вебинара, а именно рассмотрение нормативных аспектов регулирования закупок малого объема в сфере федерального закона номер 44 ФЗ. Отчасти проговорим и про 223 федеральный закон. Сейчас я запущу демонстрацию экрана, чтобы была доступна презентация. Так, коллеги, презентация доступна, правильно? Замечательно. Ну что ж, собственно, закупки малого объема в сфере 44 и 223 федерального закона. Рассмотрим немножко феномен данного аспекта, именно проведения закупок малого объема и актуальные нормативные направления которые у нас в последнее время, скажем так, все больше и больше обретают актуальность. Ну, Для начала немножко посмотрим на статистику, уважаемые коллеги. Если посмотреть на 44-й федеральный закон, статистика у нас уже за 20-й, за 21-й год обновленная, то можно сделать вывод о том, что в принципе в рамках 44-го федерального закона закупок у нас проводится довольно-таки много, это все бюджетные средства, которые в соответствии с данным законом у нас проводятся, есть некоторые исключения, но они оговорены отдельными постановлениями правительства. Собственно, если посмотреть на объем закона, у единственного поставщика в 44-м федеральном законе это примерно четверть от общего объема по результатам 2020 года, ну и чуть менее четверти по результатам 2021 года. Я думаю, вы понимаете, почему в 2020 году у нас было много закупок у единственного поставщика. Были соответствующие письма Минфина в отношении, опять-таки, коронавирусных ограничений, когда у нас можно было заключать договор с единственным поставщиком. А сколько же закупок малого объема? У нас в 44-м федеральном законе проводится. Давайте начнем с объемов, потом поговорим непосредственно о том, что является такими закупками. В среднем у нас таких закупок проводится на 660 миллиардов рублей. Вот примерно совпало. За 2020 и за 2021 год у нас количество и объем таких закупок. И в этой связи, собственно, нам можно сделать вывод, что по большому счету это примерно 1,12 от общего объема бюджетных средств, которые у нас расходуются в рамках 44-го федерального закона. Если посмотреть на 223 федеральный закон, то здесь, в принципе, у нас денег расходуется достаточно много, гораздо больше, чем в 44 федеральном законе, но это деньги госкомпаний, госкорпораций. Мы все прекрасно знаем, кто является основными заказчиками в 223 федеральном законе. А если посмотреть на закупки малого объема, то это примерно 320 и 300 миллиардов, соответственно, за 20 и за 21 год. То есть общий объем таких закупок у нас в России, именно закупок малого объема, это примерно 1 триллион рублей в год. То есть, если сопоставить с объемами всех денежных средств, которые расходуются по 44 и по 223 федеральному закону, то это где-то 1,3 от таких объемов. То есть, это достаточно большие денежные средства. Отдельно, я думаю, стоит проговорить про коммерческие закупки ну просто чтобы тоже охарактеризовать этот феномен с точки зрения проведения закупок малого объема, вот в коммерческом секторе у нас закупки малого объема примерно э, порядка 300-500 миллиардов рублей в год. Почему такая погрешность и такой разбег в статистике? Потому что информация о коммерческих закупках у нас нигде не размещается, ни в единой информационной системе, ни в каких-то иных источниках. А параллельно еще в связи с этим у нас есть э, некоторые аспекты э, регламентации малых закупок в коммерческом секторе, там малые закупки бывают и до 8 миллионов рублей, в отличие от 44-го и 223-го федерального закона. Собственно, давайте рассмотрим а, само явление закупок малого объема с точки зрения 44-го федерального закона. Значит, с точки зрения 44-го федерального закона у нас закупки малого объема регламентируются. Собственно, это закупки, которые у нас с точки зрения определения законодательного являются закупкой у единственного поставщика, в рамках которых у нас допускается заключение прямого договора. Есть определенные ограничения по проведению таких закупок. Допустим, у нас годовой объем таких закупок а, не должен превышать 2 миллиона рублей или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 50 миллионов рублей. А, в 2020 -го года тогда максимальный ценовой предел таких закупок у нас составляет 600 тысяч рублей, но ну и годовая квота в апреле 2020 -го года по таким закупкам тоже была увеличена. Это тоже было связано у нас с коронавирусными ограничениями. Почему? Потому что законотворцы, они все время сделали вывод о том, что закупки малого объема – это достаточно эффективный инструмент для организации снабжения, эффективный и простой. И, в принципе, регулировать его тоже можно достаточно просто. В силу того, что м -м, есть определенные годовые объемы, и, пожалуйста, собственно, заказчик может у нас эти объемы выбирать. Почему у нас, опять-таки, все-таки речь идет о бюджетных средствах, Почему на такое увеличение кратное, опять-таки, пошли наши законотворцы? Дело в том, что сам феномен закупок малого объема, он непосредственно связан с феноменом электронных магазинов. Вот здесь стоит остановиться немножко отдельно, уважаемые коллеги. Все мы знаем, что в рамках 44-го федерального закона, а когда-то он был 94-м федеральным законом, у нас появился такой Опять-таки такое явление, как закупки в электронной, в электронной форме в рамках 94-го федерального закона. И для проведения таких закупок у нас а, были отобраны электронные торговые площадки, начиная с 2010 -го года. Сначала таких площадок было три, потом приказами отдельными добавилось еще две площадки, их стало пять, в 2016 году их стало 6, в 2018 году их стало восемь. Восемь электронных торговых площадок для проведения электронных закупок в рамках 44-го федерального закона. В рамках закупок малого объема по 44-му федеральному закону никаких нормативных ограничений на проведение таких закупок в электронной форме предпринят не было. И у нас появился такой сервис, как электронный магазин. Электронный магазин у нас появился как раз-таки с момента появления малых закупок в 94-м федеральном законе. То есть первые электронные магазины появились в 2012 году. И никаких отборов этих магазинов не производилось. И, в большом счету, электронные магазины у нас развивались на условиях рынка. Исключительно на условиях рынка формируя сервисные преимущества для заказчиков и для поставщиков. И в этой связи, опять-таки, рынок электронных магазинов сформировался самостоятельно, он функционирует достаточно давно, он очень хорошо себя зарекомендовал. У нас оп определились ключевые игроки по закупкам малого объема. И в этой связи законотворцы, когда принимали решение об увеличении объемов и квот на проведение малых закупок по 44-му федеральному закону, они прекрасно понимали, что 80% всех регионов на данный момент времени у нас применяют электронные магазины для проведения таких закупок. И бюджетные средства у нас проводятся, тратятся под контроль. То есть электронные магазины у нас, собственно, это инструмент которые позволяют быстро и эффективно проводить закупки на конкурентной основе бюджетных средств и, самое главное, их денежных средств, так как денежные средства у нас бюджетные. Параллельно в части нормативных аспектов регулирования закупок малого объема, у нас, собственно, есть еще одно направление, которое тоже стоит осветить, на котором нам стоит немножко остановиться. Значит, кроме закупок по пункту 4, в частности, пункту 5, части 1 статьи 93, это закупки малого объема, у нас тоже есть часть 12 статьи 93, которая у нас подразумевает проведение закупок в рамках нового способа закупки. С точки зрения 44-го федерального закона. Так вот, закупки малого объема традиционные закупки, которые проводятся, на, это новый способ. Закупки такой инновационный, он появился у нас э, ну, вообще в теории он появился еще данный закондекатный у нас. нас. Так, коллеги, я, я обратил внимание на то, что у нас вебинар немножко приостановился. Сейчас Слышно и видно, да? Есть картинка и звук, Сергей. Да, хорошо, коллеги. Нестабильная обстановка сейчас с интернетом в том числе, да, коллеги? Поэтому я торопиться специально не буду. Запись будет в обязательном порядке. Мы все осветим, на все вопросы ответим. Да, сейчас вернемся к демонстрации. Мы остановились на обсуждении закупок малого объема с точки зрения 44-го федерального закона. Немножко напомню, у нас по 44-му федеральному закону закупки малого объема, это закупки до 600 тысяч рублей, которые в соответствии с пунктом 4-5 части 1 статьи 93 у нас являются закупками с точки зрения закона у единственного поставщика, но могут быть проведены с применением электронного магазина. Данные закупки у нас отличаются от части 12 статьи 93 от нового способа закупки, новый способ закупки – это немножко другое. Это совершенно другие аспекты и способы проведения закупок до 3 миллионов рублей. Сейчас я вернусь к демонстрации, и мы продолжим обсуждение. Вот, соответственно, новый способ закупки по части 12 статьи 93, он отличается от закупок малого объема в том смысле, что это закупки, которые у нас ориентированы на новый способ закупки, на закупки до 3 миллионов рублей. Эта инновация, которая у нас появилась еще в 2019 году, но окончательно была принята у нас в 2021 году. Принятие этой инновации у нас периодически откладывалось. Есть довольно много сложностей с проведением такого способа закупки. Например, для проведения нового способа закупки Заказчик размещает свою потребность в единой информационной системе, а поставщик а, формирует а, товар, работу или услугу на электронной торговой площадке, которая интегрирована с единой информационной системой. Так как перечень таких площадок у нас ограничен, всего 8, непонятно, а, в, на каких площадках поставщику необходимо и какие объемы своих товаров, работ, услуг размещать. В общем, есть ряд сложностей. А, конкретно описание нового способа закупки мы направим с раздаточным материалом по итогам данного вебинара, ну отдельно. Стоит проговорить, что опять проведение данного способа закупки сопряжено с рядом сложностей. И именно поэтому таких закупок на данный момент времени прошло у нас не более 500 по всей стране с апреля 2021 года. То есть это немножко другой момент. А вот закупки по до 600 тысяч рублей – по э, пункту 4 части 1 статьи 93, это как раз-таки те закупки, которые мы можем проводить с применением электронного магазина OTC Market в частности. Поэтому здесь, в принципе, никаких сложностей, никаких нормативных ограничений, никаких запретов на проведение таких закупок у нас нет. То есть это закупка у единственного поставщика, которая может быть проведена с применением сервиса электронного магазина. С точки зрения 223-го федерального закона. Что такое закупки малого объема? Закупки малого объема у нас отдельно оговорены в положении 223 федерального закона, но конкретные аспекты регулирования таких закупок у нас определяются локальным нормативным актом, в частности положением о закупке. Здесь у нас есть только указание на то, что закупки малого объема это тоже закупки у единственного поставщика, стоимость которых не должна превышать 100 тысяч рублей и 500 тысяч рублей. Это имеется в виду максимальный предел начальной цены. Если выручка компании у нас составляет свыше 5 миллиардов рублей. В этой связи, по 223 федеральному закону, по большому счету, тоже это закупка единственного поставщика с максимальным ценовым пределом. В отношении 223 федерального закона заказчик вправе не размещать информацию о закупках в единой информационной системе, в частности, вносить их в план закупок, публиковать по ним извещения в ЕИС и отправлять. таких закупок в отчетах, которые у нас он в соответствии с этим же самым законом заполняет и направляет в единую информационную систему. систему. С точки зрения соотнесения правил проведения закупок малого объема по 44 и по 223 федеральному закону, то здесь примерно очень много совпадений. Опять-таки 44 федеральный закон, максимальная цена 600 тысяч рублей, 223 двадцать 100 500 Тысяч рублей. Соответственно, эти закупки с точки зрения закона являются закупкой единственного поставщика, но могут быть проведены с применением системы электронного магазина. В рамках электронных магазинов есть достаточно много сервисных преимуществ по проведению таких закупок. В частности, такие закупки могут проходить конкурентно, такие закупки могут приводить к снижению цены, экономии бюджетных средств и отчетность по таким закупкам тоже формируется в автоматической форме. Подробнее, опять-таки, о сервисе электронного магазина сейчас расскажут мои коллеги. А я с удовольствием остановлюсь на ваших вопросах, уважаемые коллеги, в отношении теоретической части, которую мы с вами сегодня рассмотрели в первом блоке нашего вебинара. Давайте посмотрим на вопросы. Так... Так, направляли обращение от 17.02 на несоответствие работы секции электронный магазин, закупок Саратовской области, регламенту работы пользователя. На каком этапе сейчас данное обращение? Наверное, речь идет о публикации протоколов по э, закупкам малого объема. Если да, то, в принципе, у нас на этапе реализации внесения изменения в сервис электронного магазина мы в течение 30 дней, как и, собственно, ориентировали, такие изменения внесем. Так, уточните, пожалуйста, что одинаково для 44-го и для 223-го федерального закона с точки зрения закупок малого объема. Одинаково то, что с точки зрения 44-го и 223-го федерального закона закупки малого объема у нас являются закупками у единственного поставщика, которые могут быть заключены, которые могут быть осуществлены путем заключения прямого договора. И опять-таки данный способ закупки очень эффективно может быть проведен в системе электронного магазина, когда конкурентно осуществляется поиск поставщика, а с этим поставщиком заключается договор, все проходит по принципу единого окна в системе, когда у нас заказчик не заключает бумажные договоры, не находит поставщиков, не ведет с ними переговоры, не публикует информацию о таких договорах, в отдельных системах и в своих отчетах, поэтому, собственно, общего достаточно много в 44-м и 223-м федеральном законе. Так, речь идет о фиксации рассмотрения оферт. Да, да, это то, о чем мы с вами говорили по телефону, Наталья, когда вы мне звонили, соответственно, в процессе. Мы вас обязательно уведомим в ближайшее, кратчайшее время о реализации данного нововведения. Можно ли считать закупки на OTC-маркет конкурентной закупкой? Ведь в процессе подачи оферт участники играют. С точки зрения закона это не конкурентная закупка. В части конкуренции вообще в законе есть там четкие оговорки, ссылки на гражданский кодекс, которые регулируют у нас конкурентное взаимодействие для заключения там договоров и прочего-прочего. Но опять-таки де-факто, то есть даюра – это закупки не конкурентные, де-факто это закупки состязательные, скажем так, Вот чтобы нам уйти от таких... Тонких моментов законодательного регулирования, мы можем назвать их состязательными закупками, где участники подают свои ценовые предложения, и заказчик может выбирать как лучшее ценовое предложение, так и другое ценовое предложение, если это оговорено либо в его локальных нормативных актах, либо, собственно, на усмотрение заказчика он может установить критерии качества поставляемого товара в рамках электронного магазина и руководствоваться данными критериями при выборе победителя. Потом, потому что, по большому счету, с точки зрения закона, это закупка единственного поставщика, и мы находим поставщика и заключаем с ним договор электронного Магазин – это инструмент, который, собственно, позволяет оптимизировать данную систему. Так, это что касается вопросов во вкладке «Вопросы». Давайте посмотрим в чат, коллеги. Может быть, вопросы есть в чате. Так, звук ужасен. К сожалению, да, с интернетом могут быть проблемы не по нашей вине, коллеги. Сегодня с интернетом, в принципе, беда в стране. Запись, разумеется, направим. Так, вопрос, можно ли на номер телефона? Так, если будет вопрос, можно ли номер телефона? Конечно, смотрите, коллеги, у нас а, в электронном магазине а, есть секции. Одна из секций электронного магазина – это секция Саратовской области. Вот, а, на стартовой странице секции для Саратовской области у нас а, отмечены контакты специалиста по сопровождению. Именно туда вы можете направлять свои вопросы если они появятся в дальнейшем по работе. Угу. Так, мы ну, в принципе, в остальном у нас так, детально можно объяснить, как а, начинать работать на площадке. Да, коллеги, именно сейчас я передаю слово а, специалисту по сопровождению работы в электронном магазине, и мы расскажем детально, как работать на площадке от момента начала регистрации, публикации закупок и все основные аспекты. Поэтому с удовольствием передаю слово, я в процессе подключусь, а пока передаю слово для блока по практике работы в электронном магазине. Добрый день, коллеги. Подскажите, меня слышно? Звук есть. Так, Демонстрацию видно? Да, демонстрация доступна. Здравствуйте еще раз, коллеги. Меня зовут Макрикова Ольга. Я являюсь вашим региональным аккаунт-менеджером. Для того, чтобы начать работу в OTC Market, необходимо в поисковую строку ввести саратов. Также можно перейти на сайт, набрав в поисковике OTC Market Саратовской области. Так выглядит стартовая страница электронного магазина Саратовской области. Здесь представлена вся информация о закупках, которые проводились в электронном магазине. Также здесь можно увидеть инструкции для заказчиков, для поставщиков и мои контакты. Кто спрашивал, вот все контакты указаны. Так, также стартовая страница электронного магазина выглядит вот так. То есть здесь также вы можете выполнить вход либо регистрацию. Для начала работы в электронном магазине необходимо выполнить вход. Вход можно выполнить по логину и паролю, либо по ЭЦП. Если вы не зарегистрированы, то вам необходимо зарегистрироваться на площадке. Это мы делаем со стартовой страницы. В правом верхнем углу есть кнопка регистрации. Нажимая ее, мы попадаем на страницу регистрация пользователя. Зарегистрироваться мы можем двумя способами – по ЭЦП, либо по ловинной паролю, без использования ЭЦП. Но ЭЦП в любом случае вы потом можете добавить в свой личный кабинет. Сейчас я вам расскажу, как происходит регистрация. Если вы регистрируетесь по ЭЦП, то вы выбираете, ставите галочку во флешбокс. У меня есть ЭЦП, электронная цифровая подпись. Выбирайте подпись. Ну, я вам просто на подобие учебной подкажу. Данные с ЭЦП заполняются. Ну, так как у меня подпись добавлена, поэтому здесь сейчас нет информации. Сейчас покажу, как будет выглядеть так. данные запол... заполняются с ЦП логером наименование организации у вас появляется вы обязательно проверяете и ННКП организации чтобы все было верно вручную вы прописываете номер телефона вот так выглядит заполненная форма регистрации Ставите галочки в чекбокс, «Я являюсь уполномоченным лицом» и даю согласие на обработку персональных данных. Проверяйте, чтобы все было заполнено и нажимайте кнопку «Зарегистрироваться». На вашу электронную почту приходит письмо от нашей площадки. Подтверждение регистрации. Вы переходите по ссылке, тем самым подтверждаете регистрацию. После этого вы сможете заходить на площадку. То есть я вам сейчас рассказала, что есть способ регистрации с ЭЦП, есть способ регистрации без электронной цифровой подписи. Страница регистрации пользователя выглядит тоже так же, точно так же. Просто вы вручную набираете все основные параметры. То есть имя, фамилия, отчество. Данные об организации вы набираете, начинаете вводить наименование, у вас подтягивается. Также все проверяете. Регистрация происходит точно по такому же циклу. Вы регистрируетесь, и после того, как прошла регистрация, вы можете заходить в свой личный кабинет. Вот так вот входит, выглядит страница ввода логина и пароля. Заходите либо по логину пароля, нажимаете «Войти», если заходите по ЭЦП, нажимаете «Войти по ЭЦП» и выбираете из списка свое ЭЦП. После этого вы попадаете в свой личный кабинет. Он выглядит вот так. И мы можем уже работать. Сейчас... Я бы хотела рассказать об изменениях, которые произошли на площадке и в регламенте Саратовской области. Сейчас продемонстрирую это при создании закупки. Мы находимся в личном кабинете. Нажимаем заказчиком. Закупки через электронный магазин. Закупки. Нажимаем кнопку ⁇ Создать закупку ⁇ Изменения. Основное изменение в регламенте. В Саратовской области это то, что срочную закупку сейчас можно проводить 4 часа. Раньше было 24 часа, это минимум. В соответствии с этим мы сейчас будем создавать срочную закупку. Выбираем. Это будет сегодняшний день. Ну, 4 часа поставим где-то 15.00 по Москве. Обязательно ставим срочная закупка. Плановую дату заключения контракта. Один день дается на рассмотрение оферт, один день на отправку заказа поставщику, рабочий день, два рабочих дня на подтверждение заказа поставщику и два рабочих дня на подписание договора заказчиком. Шесть дней рабочих. Ставим 4 марта. Следующее изменение, которое произошло на площадке, это то, что сейчас можно проводить интеграцию. Когда вы работаете по 223 закону, купка у единственного поставщика и, например, для субъектов малого предпринимательства. Для этого мы выбираем 223 закон. У вас появляется позиция плана. То есть здесь вы можете сейчас связать свою закупку с позицией плана графика. Набираем, Выбрать ⁇ Здесь представлены ваши планы закупок. Если планов закупок у вас здесь нету в этом списке, то вы можете добавить план из ЕИС, просто скопировав сюда ссылку. Ну, ссылка это вот обычная. Копируете и вставляете. У вас появляется, подтягивается план с ЕИС. Но сейчас я продемонстрирую, как выбрать план, уже подгруженный на площадку, и как создать закупку. Подгружается наш план. Мы находим необходимую, необходимую позицию, с которой мы будем создавать закупку. К примеру, нажимаем на плюсик. Вот внизу указывается выбранная позиция. Мы выбираем ⁇ Выбрать ⁇ Смотрите, автоматически у нас передвинулся флажок на, только для... СМП, так как у нас в плане графики стояла закупка для СМП, и также автоматически заполняется наименование закупки. Заполняется именно с плана графика. И вот прописано, что это позиция номер три. Все заполнили, нажимаем «Сохранить». Сохраняем закупку. Дальше. Мы добавляем закупочную документацию. Здесь ничего не поменялось. Мы добавляем проект контракта, обоснование срочности, так как у нас срочная закупка и техническое задание, три файла. Закупку также можно проводить и по 44-му. Это я вам просто сейчас показываю на примере 223-го. По 44-му просто выбирайте 44-й федеральный закон. Позицию плана, естественно, не выбирайте. Так, добавили наши документы. Здесь в спецификации подгружаются позиции с плана графика. Здесь вам необходимо только вручную ввести цену. Сохраняем галочкой, сохранили позицию, 360 тысяч, так как у нас в плане графики. Далее мы указываем условия оплаты. Здесь можете указать в соответствии с документацией, например, либо предоплата, ну либо не указывать, ну как бы на усмотрение. Адрес поставки. Также мы указываем, если вы уже работаете, у вас адрес уже забит, вы выбираете просто необходимый адрес, либо добавляете новый адрес поставки. Нажав на кнопку ⁇ Добавить адрес поставки ⁇ Ответственное лицо. Также указывайте номер телефона и адрес электронной почты. По желанию можете указывать, можете нет. Так, все. В принципе, закупка у нас готова. Мы нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ И активируем нашу закупку. Активируем без приглашения поставщиков. Следующий этап работы с закупкой ⁇ это рассмотрение и принятие оферт. Заходим в нашу закупку. Так, это также заказчикам закупки через электронный магазин закупки. Закупка, которая уже прошла. Мы спускаемся в раздел «Оферты поставщиков». Видим, что у нас есть одна оферта. Здесь мы можем посмотреть данные о поставщике, нажав на наименование поставщика – Открывается карточка организации, мы можем увидеть их контактные данные, можем увидеть режим в работе в системе, работают они с ЭЦП, либо без ЭЦП. Далее мы заходим в оферту. Для того, чтобы зайти в оферту, нажимаем на карандаш справа. Попадаем в оферту поставщика, здесь мы можем посмотреть информацию, которую приложил, документацию, которую приложил предложил поставщика, цену, которую он предоставил. Если нас все устраивает, мы принимаем его предложение, нажав на кнопку «Принять предложение». Подтверждаем действие. Вот смотрите, изменения, какие произошли. Отправить заказ. Здесь сейчас реализована кнопка размещения заказа договора. Размещение заключенного договора в ЕИС. По умолчанию стоит «Да». То есть интеграция будет происходить в ЕИС. Если нам не нужна, мы переключаем флажок на «Нет». Но в любом случае мы в заказе потом можем опять вернуть на «Да», если вдруг нам нужно будет отправить этот договор в ЕИС. «Да» – отправить. Заказ ушел на подтверждение поставщику. После того, как поставщик подтверждает наш заказ, заказ уходит на вкладку, на стадию, на заключение договора. Наши договоры мы можем посмотреть. Меню слева «Закупки через электронный магазин», «Заказы». Когда поставщик подтверждает наш заказ, заказ у нас на вкладке «На заключение договора». Здесь мы находим необходимый заказ. Открываем его. Договор можно подписать двумя способами на бумажном носителе. Здесь поставщик уже предложил нам подписание договора на бумажном носителе. Также можно подписать договор с помощью ЭЦП. То есть это на выбор. Можно нам сейчас либо подписать ЭЦП, либо предложить на бумажном носителе. Но я приму предложение на бумажном носителе. После этого договор у нас уходит на вкладку на «Договор заключен». И сейчас, после того, как договор заключен, мы можем произвести интеграцию договора в ЕИС. Смотрим, что нужно заполнить, что нужно для этого. У нас включен режим «Отправка договора в ЕИС». Вот, смотрите, его всегда можно изменить, да, нет, поставить, про что я уже говорила. Также дата начала исполнения и дата окончания исполнения. Дата начала исполнения, но здесь уже автоматически все проставляется, это когда у нас заключен договор, мы можем вручную это все поправить. 24-го мы заключили договор, 24-го поставим. И дата окончания исполнения, мы смотрим срок выполнения работы услуг, то есть тот, который нам нужен. Здесь уже тоже он автоматически поставил правильный уже срок, 13 марта. Так, здесь мы все заполнили. Появляется новое, новый раздел «Позиции». Здесь те строки, те графы, которые не заполнены, их нужно заполнить вручную. Для этого мы нажимаем на карандаш справа. Обычно, ну здесь уже у меня все заполнено в моем случае, но обычно здесь заполняется ОКВЭД. ОКВЭД это тоже самое те же данные, что и ОКПД-2 заполняем ручную. Потом указываем тип объекта, работа, товар, либо услуга. Ну у меня здесь в моем случае работа и страна происхождения. Страна происхождения, она распространяется на товар, на работу и услуг не распространяется, поэтому сейчас здесь не активно выбор этого поля. галочкой. Заполнили мы позиции. У нас появляется такой раздел «Извещение о закупке». Если ранее вы сформировали в ЕИС «Извещение о закупке», то вам сейчас его формировать не нужно и публиковать «Извещение в ЕИС» тоже не нужно. Если вы не формировали, то можно сформировать информационную карту. Можно либо загрузить файл информационной карты, либо сформировать информационную карту на площадке. Нажимаете, она у вас формируется. Я сейчас здесь не смогу продемонстрировать, потому что у меня учебная площадка, интеграцию в ЕИС я не смогу произвести. Я вам просто расскажу, что нужно нажать. Для того, чтобы отправить информационную карту, мы либо загружаем ее, либо формируем информационную карту. После этого мы нажимаем кнопку «Опубликовать извещение в ЕИС». Извещение уходит в ЕИС. Кнопка исчезает у нас. После этого мы опубликуем договор в ЕИС, в реестр договоров. Также нажимаем на кнопку «Опубликовать в ЕИС, в ЕИС в реестр договоров». Договор у вас интегрируется с ЕИС, уходит в ЕИС, и также кнопка «Это пропадает». И уже в ЕИС вы заходите и подтверждаете этот договор. Здесь, в OTC-маркет, все действия по созданию закупки, по заключению договора мы, в принципе, выполнили. Больше ничего не требуется. На этом моя часть презентации окончена. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать в чат. Да, Ольга, спасибо большое. Я немного резюмирую. Значит, Уважаемые коллеги, сейчас Ольга продемонстрировала, как регистрироваться в системе электронного магазина. Как проводить закупку в рамках 44-го федерального закона, а также как проводить а, закупку в рамках 223-го федерального закона а, с интеграцией такой закупки в ЕИС. Собственно, в чем отличие? В рамках 44-го федерального закона вы можете проводить закупки, но интеграция по таким закупкам в ЕИС не требуется. А создание, пози... создание закупки с позиции плана графика тоже не требуется, потому что по 44-му это простая закупка, которая у нас с ЕС никак не связана. По 223 му у нас тоже, собственно, можно проводить закупки без интеграции с единой информационной системой, но также можно проводить закупки с интеграцией с единой информационной системой. Это касается закупок, которые у нас могут быть обозначены как иные неконкурентные для МСП. С точки зрения исполнения доли закупок, обязательной доли закупок у МСП, у нас есть конкурентные закупки у МСП, а также есть возможность проводить иные неконкурентные для исполнения доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот UTC Market может быть использован как инструмент, Исполнение такой доли, по 223 можно опубликовать закупку, интеграцию и, и осуществлять интеграцию в единую информационную систему. Еще на чем стоит остановиться обязательно порядке, уважаемые коллеги. Вот по 44-му федеральному закону можно проводить у нас традиционные закупки. То есть, когда мы на несколько дней публикуем извещение и в течение нескольких дней находим поставщиков. Такая потребность есть у большинства заказчиков, поэтому, собственно, функционал электронного магазина это позволяет. Но также можно проводить срочные закупки. Срочные закупки у нас могут быть проведены за один день, уважаемые коллеги. Мы там на срок, допустим, 4 часа публикуем извещение, находим поставщика за этот срок, оперативно заключаем с ним договор в системе, Соответственно, все, у нас срочная закупка проведена. То есть срочные закупки по 44-му федеральному закону в системе электронного магазина для Саратова и Саратовской области можно проводить за один день. В этой связи на этом стоит отдельно остановиться. Давайте посмотрим по вопросам, коллеги. Так, Так вот здесь по регламенту конкретно вопрос, что заказчик в течение одного рабочего дня после окончания срока подачи оферт, предложенные на участие в закупке, рассматривает поданные предложения на участие в закупке. На соответствие с требованиями изучения, результаты рассмотрения. Фактически, заказчик фиксации результатов рассмотрения. В отношении фиксации результатов рассмотрения, да, как мы с вами и говорили, у нас будут внесены изменения. То есть на данный момент времени у нас функционал электронного магазина он целиком и полностью соответствует всем потребностям заказчиков для проведения закупок по 44 федеральному закону. А в части фиксации результатов, да, это в ближайшее время у нас будет уже осуществлено. Так, закупки. В электронном магазине э, будут считаться малыми закупками при просчете годового объема. Да, если речь идет про 44 федеральный закон, у нас вот те лимиты, которые доведены э, в пункте 4 части 1 статьи 93, они у нас э, осуществляются через проведение закупок э, через электронный магазин и идут э, в общий объем таких закупок. Так, план график, а план график. А план график, как сформировать. План график касается конкретных закупок по 44-му федеральному закону. На OTC-маркет у нас план график не используется. так Еще вопросы? По изменению... Статуса закупки, что сначала публиковалась как несрочная, а потом срочная. Да, здесь можете связаться с аккаунтом, там конкретно пошагово вам подскажут, как, собственно, закупку переиграть. Так, в соответствии с положением о закупке, типовое положение указывает, что закупки у МСП можно проводить исключительно торгами. Хотелось бы, чтобы был предусмотрен способ закупки у ЕП. Для МСП можно ли достичь какой-то договоренности с площадкой. Смотрите, в части там, реализации способов закупки на площадке есть все необходимые инструменты, но здесь вам необходимо, опять-таки, прописать все в положении, согласовать изменения в положении уже непосредственно с уполномоченным органом, либо с иным контрольным органом, который у вас курирует типовые положения. Вот если есть неконкурентные для МСП, пожалуйста, можно проводить через электронный магазин. Конкурентные для МСП у нас только на отобранных площадках с ноября 2018 года. Так, обязательно ли закупки через электронный магазин? Смотрите, электронный магазин – это электронный способ закупки, который позволяет закупки единственного поставщика проводить быстро, просто и эффективно. С одной стороны, всегда возникает вопрос, что применение цифровых сервисов усложняет проведение закупок. Но на практике, как показывает наш опыт, стоит вам, условно говоря, начать работать в электронном магазине, впоследствии вы оцените удобство этого сервиса и откажетесь от бумажных договоров навсегда. Вот всегда привожу такой пример. В 94-м федеральном законе, кто застал, в 2009 году появился электронный аукцион. Электронного аукциона. У нас были молотковые аукционы, когда люди собирались там в отдельных залах, и там, собственно, аукционист молоточком отбивал поднятые позиции. И все говорили, что электронный аукцион не приживется, все будут работать непосредственно с аукционистами так, как привыкли. А спустя пару лет, когда спросили у людей, готовы ли вы вернуться к молоточным аукционам и отказаться от электронного, все сказали однозначно, нет, нет, ни в коем случае. Мы привыкли работать по электронному способу, нам так удобнее, быстрее и проще. То же самое с электронным магазином. Собственно, проведете несколько способов закупки через электронный магазин, оцените сервисы, оцените наше клиентское сопровождение, и вам покажется, что это гораздо удобнее, чем заключать прямые договоры. Как соревновать план график по 223-му? Ну, план закупок вы имеете в виду, наверное, по 223-му федеральному закону. На площадке UTC есть модуль планирования. Собственно, в базе знаний так можете написать план закупок. И там будет подробная инструкция о том, как план закупок в структурированной форме в соответствии с 932-м постановлением, публикуется, оппозиционно дополняется, отправляется в единую информационную систему. Здесь никаких проблем. Так, теперь вопросы из чата, уважаемые коллеги. По 227 ФЗ обязательно делать привязку в ЕИС чтобы были в объеме МСП иные неконкурентные, да, есть требования о том, что у нас все фиксируется через единую информационную систему, так как объемы таких закупок у нас идут в исполнении обязательной доли закупок. Поэтому, если мы проводим иную неконкурентную по 223-му через электронный магазин, все делается через ЕИС. Если мы проводим другие закупки по 44-му по 223-му малого объема через магазин, мы в ЕИС э, ничего не отправляем. Так... Сколько дней перед подписанием контракта по срочной закупке? Но по срочной закупке я могу вас сориентировать на данный момент времени по проведению такой закупки, что в течение одного дня у нас победитель может быть определен. И, Соответственно, со ссылкой на регламент могут быть определены сроки заключения договора с победителем. И в этой связи опять-таки само понятие срочности закупки подразумевает, что в течение одних суток мы можем определить победителя и заключить с ним договор. Нужно ли обоснование проведения срочной закупки? У нас есть, опять-таки, фиксация проведения способа в электронном магазине, что закупка срочная, а в соответствии с регламентом работы сервиса электронного магазина у нас есть, скажем так, причины, по которым эта закупка может быть проведена как срочно. То есть у нас все в соответствии с регламентом. Так, ценовая политика по доставке, время доставки, способ доставки товаров для организации в районах, селах. Ценовая политика по доставке. Ну, опять-таки, если мы проводим закупку через электронный магазин, мы можем указать э, в документации, которую прикрепляем к этой закупке, э, порядок формирования цены. Что туда входит доставка, если это требуется, что туда у нас входит. Э, какое время у нас необходимо осуществить доставки. То есть мы все это можем указать в системе, чтобы поставщик был осведомлен. Как ЕИС добавить данные для OTC Market? Какие конкретно данные? Так, вы имеете в виду? А, ну здесь уточнение вопроса. Так, закупка МСП через электронный магазин зачитывается в общегодове закупок для МСП. Да, как иная неконкурентная, может быть зачитена в общегодовой объем. Так, по срочным контрактам уже проговорил. Если закупка в магазине МСП, нужно ли вносить ее в перечень товаров есть. Ну, то есть мы можем же. То есть все общие правила, такие же, как для закупок и иных для субъектов малого и среднего предпринимательства, они распространяются и на иные неконкурентные закупки. То есть здесь мы только даем способ проведения таких закупок. Так, так по обоснованию сейчас коллеги дадут ссылку на регламент по обоснованию срочной закупки. А я пока, наверное, проговорю, коллеги, следующий пункт, следующий наш блок – это э, формирование единого цифрового пространства для закупок малого объема. Сейчас буквально одну секунду, я запущу также демонстрацию. Да, вот, коллеги, мы в личном кабинете электронной торговой площадки OTC. Собственно, мы знаем, что у нас система модульная, и здесь у нас сосредоточены все электронные магазины, в том числе электронный магазин для заказчиков Саратовской области и города Саратов. Мы в разделе «Электронные магазины» можем сейчас посмотреть нашу витрину. Саратовская область, Саратовская область. Напоминаю, коллеги, что все необходимые, Материалы для работы в системе, они у нас опубликованы на стартовой витрине электронного магазина для Саратовской области, города Саратова. Здесь у нас статистика по проведенным закупкам, статистика по актуальным закупкам, по контрактам, которые заключены. Инструкция для заказчика, регламент работы в обязательном порядке, инструкция для поставщика, регламент работы и самое главное, все необходимые обучающие материалы. Вебинар для заказчиков, вебинар для поставщиков. И контакты наших специалистов, которые всегда на связи по всем вопросам, которые вас могут интересовать. Все это есть на стартовой странице электронного магазина. То есть кроме, данной, кроме записи данного вебинара, вы также можете ознакомиться с дополнительными вспомогательными материалами о том, как работать в системе электронного магазина. Что касается витрины закупок, уважаемые коллеги, и формирования единого цифрового пространства для работы. То есть у нас отдельная витрина для заказчиков Саратовской области, города Саратова. Здесь мы тоже можем изучить все закупки, которые у нас публикуются. Помимо всего прочего, уважаемые коллеги, электронный магазин OTC Market в соответствии с действующим соглашением от марта 2021 года, от апреля 2021 года, на данный момент времени интегрирован с единым агрегатором торгов Беревска. То есть OTC в свое время компания OTC выступила инициатором формирования единого цифрового пространства для закупок малого объема. Так как примерно есть общие требования к проведению таких закупок, самое главное, есть общие перечень поставщиков-производителей, которые заинтересованы в участии в таких закупках. И мы не ограничиваем информацию о наших закупках в системе OTC. Мы всегда открыты для работы с нашими партнерами. И каждый заказчик, кто работает у нас в системе, он может публиковать закупки не только на OTC, на OTC-маркете в частности, ну и передавать информацию о таких закупках в единый агрегатор торгов «Березка». Сейчас я продемонстрирую, каким образом у нас информация о таких закупках выводится в системе. Сейчас, одну секунду. И какая информация у нас, собственно, отправляется в единый агрегатор торгов. перечни систем, с которыми интегрирована наша площадка и наш электронный магазин в частности. У нас есть такой раздел, как «Я берез». И это, связи, собственно, все закупки, которые публикуются в Яд-Березка, отображаются на витрине OTC. И самое главное, все закупки, которые публикуются в otc маркете в том числе в otc маркет по городу Саратова-Саратовской области, у нас тоже публикуются в системе Яд-Березка для расширения перечня поставщиков. И если, скажем так, уважаемые коллеги, вы ориентировались на Яд-Березка как на инструмент, который позволяет проводить быстрые закупки срочные. Там у них закупочная сессия проводится и за 2 часа, собственно, и потом заключается договор, то у нас этот инструментарий тоже доступен в рамках проведения наших срочных закупок по 44-му и даже. 223-му федеральному закону если это требуется соответственно срочные закупки вы публикуете у нас они публику они размещаются в яд березка и поставщики с яд тоже могут подать заявку и поучаствовать в них и в этой связи в рамках единого цифрового пространства мы сформировали такой универсальный подход который позволяет и заказчикам и поставщикам максимально эффективно заключать и исполнять договоры у единственного поставщика в рамках закупки малого объема по 44 и по 223-му федеральному закону, уважаемые коллеги. Собственно, на этом, я думаю, стоит остановиться отдельно. И в этой связи, если резюмировать, собственно, наш вебинар, сегодняшний, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать следующее. Закупки малого объема – это достаточно, скажем так, существенный и важный инструмент для организации эффективного снабжения, как по 44-му, так и по 223-му федеральному закону. Мы с вами смотрели на суммы, суммы значительные – 1 триллион рублей в год. Электронные магазины – это важный инструмент и важный сервис, который сложился у нас на рынке цифровых сервисов самостоятельно. Он был регулирован исключительно рынком, и за период времени регулирования, опять-таки, рыночного регулирования электронных магазинов у нас определились ключевые сервисы. 82% регионов на данный момент времени проводят закупки малого объема с применением электронного магазина. А правительство Российской Федерации, Государственная Дума как законодательный орган Рассматривает электронные магазины как надежный инструмент контроля расходования бюджетных средств по 44-му федеральному закону. Именно поэтому в апреле 2020 года у нас был принято изменение в 44-й федеральный закон, который увеличили максимальную предельную цену по пункту 4 части 1 статьи 93 и годовую квоту на проведение закупок малого объема по 44 федеральному закону в два раза, потому что все знают, что все такие закупки проводятся с применением электронных магазинов. Использование электронных магазинов с точки зрения закона не обязательно, но с точки зрения практики это гораздо удобнее и гораздо эффективнее для проведения закупок. То есть работа с поставщиками, с поставщиком у нас проводится в единой системе. Данная система дает возможность проводить такие закупки состязательно. Она нацелена в том числе на максимально эффективные и выгодные условия заключения и исполнения договора-контракта, если речь идет про 44-й федеральный закон. И помимо всего прочего, еще предусматривается экономия бюджетных средств. Ну и контроль за закупками путем формирования отчетов. Электронные магазины, и в частности электронный магазин OTC Market, это гибкий многофункциональный инструмент, в нем нет никаких ограничений, он может быть настроен в соответствии с потребностью любых заказчиков и в соответствии с любым регламентом. То есть если какие-то пункты стоит пересмотреть, это оперативно пересматривается, дополняется, вводится в эксплуатацию, получаем обратную связь, работаем максимально быстро, чтобы всем было удобно работать в системе электронного магазина. Электронный магазин OTC Market это не закрытый сервис. Он интегрирован у нас с Яд Березкой, интегрирован с рядом иных информационных систем. Информация о таких закупках у нас находится в открытом доступе. То есть мы со всех сторон, скажем так, ориентированы на вовлечение местных поставщиков-производителей и на создание максимально удобных и комфортных условий для заказчиков, для работы в системе. А, собственно, отдельно, коллеги, я думаю, стоит отметить что мы всегда на связи по всем вопросам, мы всегда открыты, контакты, по которым вы можете связаться со, с вашим менеджером сопровождения, находятся в открытом доступе. Мы регулярно проводим бесплатные обучающие мероприятия, как для заказчиков, так и для поставщиков. Наша задача быть всегда на связи и отвечать всем вашим потребностям, чтобы закупки проходили быстро, просто и максимально эффективно. Поэтому, уважаемые коллеги, если сейчас есть у вас вопросы, с удовольствием на них отвечу. В остальном, собственно, мы можем с вами проводить такие вебинары с любой периодикой. Допустим, раз в месяц, я думаю, это будет максимально продуктивно. Так. Получается, мы не нарушим никакой закон, если не перейдем к закупкам через электронный магазин. С точки зрения закона, да, но с точки зрения экономии времени и удобства проведения. Собственно, я думаю, уверен, когда вы оцените закупки через электронный магазин, вы вряд ли вернетесь к прямым договорам. Так, коллеги, вроде ответил на все вопросы. Так, какие документы нужны для срочной закупки? Опять-таки, ссылку на регламент у вас вам может предоставить аккаунт-менеджер. Можете оперативно связаться и подробнее обсудить этот вопрос. Методические рекомендации будут? Методические рекомендации у нас опубликованы на витрине, на официальном сайте витрины маркета по Саратову и Саратовской области. Там есть регламент, там есть все необходимые инструкции. Так. Все, соответственно, проект договора, это за это тоже по срочным закупкам. В этой связи, уважаемые коллеги, рад с вами пообщаться. Мы всегда будем на связи. Увидимся на следующем вебинаре. Хороших, удобных. Закупок на OTC Market. Всего доброго. Всем успехов, до свидания.